Это одна из историй о братьях наших меньших а именно про героического кота, которому даже установлен памятник в городе Мурманск. Как это было? Прототипом для памятника из бронзы выступил реальный персонаж, принадлежавший семье Синишиных. Супружеская пара, возвращаясь с юга через Москву, потеряла любимого питомца в мегаполисе. Искать животные пытались, но оказалось, что Москва город слишком большой для удачного поиска. А Можете представить себе удивление хозяев, когда спустя почти 6,5 лет уставший, голодный, изможенный кот появился у них на пороге. Животное громко замя около, а когда его пустили в дом последовало к миске с едой и только уголив голод, уютно устроилась на телевизоре. Легендарный кот Семен прошел пешком около двух тысяч километров. Таково расстояние между Мурманском и Москвой. Данное событие было обнародовано в 1994 году и про путешественника написала газета Мурманский вестник. Позже кота даже сняли в короткометражном фильме. Приключения удивительного животного не оставили равнодушными корреспондентов, кинематографов и просто неравнодушных людей, до той степени, что народники кота решили установить памятник в его честь. Сама идея создания скульптуры принадлежит репортеру Дмитрию Качалову. Журналист предложил властям обзвестись своеобразным символом города наподобие Чижишка Пульс в городе Санкт-Петербург. Задумку поддержали, но с образом столицы Заполярья определились не сразу. Энтузиасты предлагали отлить в бронзе мифическое божество Ктулху, мальчика, прилипшего языком к замерзшей горке, северного оленя, приготовленную по местному рецепту печень трески. Однако большинство горожан отдали свои голоса Семену. Мурманчане выбрали банкет памятник и даже частично оплатили его установку. Победу в конкурсе работ мастеров одержал проект Надежды. Винюковой из города Москва, на основании которой отливали памятник коту Семену. Теперь же культура вызывает огромнейший интерес как у взрослых, так и у детей. Вот такая история.